А тот на него сразу драться полезет. Слепой начинает глаза лечить или хромой учит вас бегать. А, первый уровень, это уровень червяка. Информация и опыт наших предков. Чем больше вы отдаете, тем больше вы получаете. Но эта энергия должна вам возвращаться. Именно. Именно. А спокойствие спокойствии есть сила. Проявление силы воли. Когда ты хочешь что-то сделать. И когда ты чувствуешь, как ты что, что ты хочешь сделать. Приветствую, друзья. На связи Джон Коннор. Как мы и обещали в предыдущем фильме, в продолжении к теме «Как обезопасить себя духовно и физически от любых вирусов, а не только от нашумевшего коронавируса», мы разберем 16 конов души, о которых уже заранее говорилось вкратце, но сейчас мы посвятим этой теме целый фильм, и Владимир даст подробные объяснения тому, что это такое и как это практически можно применять в себе, а развивать в себе, применять во внешней жизни, чтобы эволюционировать и чувствовать себя значительно лучше. Мы приступаем с вами к изучению, но поверхностному, повторяю. Mm -hmm. Более 25 лет я пытаюсь жить по конам, пусть по тем 16 основным, их больше, которые мы приняли для себя как э, индикатор, своего развития, uh -huh. то есть своего пути духовного. Еще раз хочу напомнить: что все люди разные, правильно? Все uh -huh. люди разные. Чем один человек отличается от другого человека, Ну, естественно образованием, воспитанием, ростом, весом вообще много чем и внутри, и вовне, и в своей жизнедеятельности, одни более совершенные, другие менее совершенные. Каждый несет по мере своей силы, своей энергии, тот груз ответственности. А он, безусловно, есть у всех. Чем больше энергии и информации человек примет внутрь себя, uh -huh. усвоит без ущерба для физического и психического здоровья и выдаст в мир ее на пользу обществу, тем более совершеннее человек. Если у кого-то есть и какое-то противоречие по этой формуле, Пишите, Если пожалуйста, есть возражения, пожалуйста в комментариях, да? пишите, может быть, вы более совершенную формулу придумаете. Конечно, она может быть развернута, но тем не менее мы пользуемся этой формулой. Она краткая и дает э, полное представление о том, чем отличается один человек от другого. Естественно, по пути своего развития духовного, энергетического и физического человек должен пройти путь. И вот этот путь, он описывается как раз уровнем коны предназначено для того, чтобы жить по ним. То есть это установленные богами правила, нравственные, по которым mm -hmm. все развивается mm -hmm. и гармоничное пространство создаются. Это знаете, как а, я слышал тоже от коллег-исследователей Института русского языка, вот есть закон, правда очень интересное слово, законом. Это yeah. то, что было создано человеком. А есть кон. Это то, что создано богами по тем древним знаниям, предположительно, по которым жили наши предки. И иконы, давайте так, вот мы сейчас их обозначим, это считайте, друзья, как маленькие подсказки, которые, возможно, помогут нам на нашем пути, если мы будем им следовать. Не строгие предписания, что нет, жизнь, она много все драна. мы стремимся к одному, к свету, и все мы туда придем. Пути могут быть разные. Но выполняя эти подсказки, можно значительно ускорить этот путь. Первый уровень, это уровень червяка, которого mm -hmm. сейчас, в принципе, нет таких людей который то и это, размножается и кушает. Второй уровень, это образные, я подчёркиваю, образные mm -hmm. понятия, это уровень червяка с хитростями и повадками предназначен для того, чтобы побольше поесть, mm -hmm. побольше mm -hmm. поспать, получше устроиться. Mm -hmm. Третий уровень, это человек, который задумается о Боге, он знает, что что-то есть высшее. Четвертый уровень это человек, который начинает выполнять нравственные правила и живет по ним. И Когда в его душу войдут нравственные правила, которые конами называются, и он уже будет практически по ним жить, он выходит на пятый пятый уровень. Это кармический уровень, когда включаются все программы отработки его предыдущих жизней. И на этом уровне самым сложным Человеку дают много испытаний. Тяжело этот уровень пройти, может быть, жизнь целую посвятить, может, несколько жизней у каждого свое. Но, например, вы родились с третьим уровнем, три уровня, по мнению видящих, можно за одну, вверх, за одну жизнь, за одну жизнь, за жизнь можно Подняться до шестого уровня. Uh -huh. Шестой уровень ⁇ это познание собственного я. Седьмой уровень, мы его называем уровнем Христа, это отдача служения людям, uh -huh. самоотречение. О восьмом и девятом не будем говорить, они для нас сейчас неведомы, и э, в мире таких людей ну, мы не встречали. Видимо, это волхвы, и это вот то, что говорят о тех, которые посланцы Божьи. Наше основное еще сообщество, это где-то третий-четвертый уровень, я правильно третий уровень где-то, четвертого mm -hmm. да, по оценкам вот, видящих людей достаточно маловато, ну, mm -hmm. может быть, процентов десять. Меньше 10, 8. Да, и получается, за одну здоровья. жизнь можно пройти, грубо говоря, три. три то есть уровня если вот с третьего можно... уровня, да. то четвертый, пятый, да. шестой шестого, А да. если с четвертого, то в целом к седьмому. Можно подняться, да. если ух, там если человек волю проявит, мы об этом будем Хорошо. Теперь раз. давай инструменты, по которым. А теперь а... мы начинаем говорить о конах самих. Угу. Вот мы их приняли для себя 16 основных конов. И первый кон называется преемственности и совершенствования. При рождении мы получаем от родителей, от рода, от родителя души всю информацию, которая была прежде, и кармическую информацию. Наследственность, да. В душе, как файл всех наших жизненных поступков, хороших и плохих, в ребенка заложен этот файл. Где он хранится, никому не ведомо, но он есть в подсознании, в душе и так далее. И вот этот кон преемственности говорит о том, что мы принимаем предыдущую информацию, воплощаем ее в нашу жизнь, и эта информация нам помогает пройти урок жизненный в этом явном мире. Информация и опыт лично человека рожденного, опыт его предков – и весь опыт, который он набрал за все за время своих воплощений. воплощений. До трех лет сознание открыто, и прямая связь с родителями верхними, с родом, угу. с породителем души существует. Первый кон. Каким образом можно прокачать в наших условиях? Спросите, как жила ваша ма мама, папа, дедушка, прадедушка. Именно вы узнаете, по каким правилам жили. Предки ваши лично ваш род земной. Поднять свое родословное. Знание о своем роде и плюс да. образование э, тех... Э, ну э, так у нас все образование из, строится из, на из книг, том, да. что что-то сделали предки. Мы же не можем опыт да, нашего прошло... опыт, э, опыт нашей цивилизации. Следующий кон воли. Так. О чем он говорит? Мы проявляем э, волю во всех своих э, делах. Сила, побуждающая нас жить по нравственным правилам угу. в основном. Если вы скажете, что ну, а волю проявил возло кому-то там ударил, кого-то бумажку брал, ну, волю вот. Это не воля, это безволие. Мы смотрели там разные первоисточники, читали ведические предания, что воля дается богами, и никто ее не может у человека отнять. Если вы почитаете «Арвара. Родина богов» у Сергея Алексеева, там один из асов великанов был закован на рудниках, но он был настолько спокоен, он трудился, камушки таскал, никто его воли не мог отобрать. А спокойствие есть сила, проявление силы, воли, когда вы ни на что не реагируете, вы делаете свое дело. И так воля, конволи, применяется для того, чтобы вы шли по своему пути развития, mm -hmm. совершенствования. Уже волю проявляйте, чтобы совершенствоваться, создать более гармоничные отношения между угу. друзьями, между семьей. Волю проявляйте в воспитании своих детей, волю проявляйте в очищении природы. Проявляем волю к тому, что ты чувствуешь правильно внутри. Да. И не потакаем, скажем так, соблазнам, которые тебя от этого действия отклоняют. Чувства это первичная информация, которую вы получаете. Uh -huh. И вы чувствуете и та информация, которая к вам пришла, и вы чувствуете радость. И значит, она правильная. И вообще первая мысль, которая возникла у нас по ощущениям, после наших ощущений, она правильная. Uh -huh. Uh -huh. Сначала энергия информации попадает в душу, потом она побуждает разум ответить на это. Сообразить, что надо делать. И если она правильная, значит вы радуетесь. Это правильно. Проявили волю в чем-то гармоничном. И у вас радость душевная. Вот это и есть ваша прокачка того, что вы знаете. Вы перестали есть гадости всякие. Проявили волю. Вы э, не ударили ребенка. Проявили волю. А сказали добрые слова ему. Mm -hmm. он... Есть, например, нечто то, что модно и общепринято. А если ты чувствуешь, что это не то, вот не как и проявляешь волю, и делаешь не как модно, а как ты чувствуешь, например, с тем, с тем же, с той ну, же самой конечно. одеждой, когда ты хочешь что-то сделать и когда ты чувствуешь, как ты, что, что ты хочешь сделать. Вот это вот разные вещи. Когда мозг, например, получается, говорит и ты ему проявляешь волю в стойкости своего желания, а не суждения, ну, мол, так правильно, когда ты чувствуешь, что нет, правильно по-другому. Следующий кон. Тождество говорит о том, что в малом Большой сосредоточено, а в большом малое. Например, вспомните фильм Люди в черном, когда галактика... Да, Дайте да, галактику. Да, да. Вот в маленьком шарике сосредоточена была галактика. Так вот, в нас сосредоточено все мироздание. Точно так же, как и во всем мироздании, во Вселенной, сосредоточены мы. Сегодняшняя наука говорит о чем? Что строение из атомов, mm -hmm. из ядра, там, элементарной частицы. Так вот, видимо... Тот инструментарий, который сегодня наука использует, недостаточен для того, чтобы понять, какая жизнь в атоме, uh -huh. во взаимодействии между там, протоном и нейтроном внутри атома. Может, у них внутри еще целое. Тоже жизнь существует. Пространственное расположение чего-либо меняет всю структуру. Поэтому мы говорим, что в малом большое, в большом малое сосредоточено. Угу. И когда вы хотите, чтобы что-то оценить в прикладном плане, углубитесь в себя, и вы увидите Вселенную. Угу. Это медитация. Так, а как применить это в жизни? Вы хотите а, съездить в путешествие. Так. Чтобы вам познать, вам необходимо ехать куда-то. Ну да, физически вы можете посъездить, отдохнуть, да. Но точно такое же действие вы можете сделать... Увидев великое внутри себя. Можно искать ответ не вне, а внутри. Это конечно, тоже тождество. Конечно. То есть, чтобы прокачать этот кон, нужно научиться медитировать. Да, нужно научиться медитировать и входить в измененное состояние сознания, чтобы получить информацию, которая заложена в нас. Угу. И Всё. ответы ищем внутри, а не снаружи. Да. Поговорим теперь Следующий. о следующем коне. Кон созидания и творения. Что такое созидание? Что-то вы хотели создать, ваше побуждение внутри, и вы помыслили, Проект какой-то создать, что-то построить, где вы задумались о том, что надо что-то сделать более совершенное на основе нравственных правил. Как применить этот код или прокачать его в жизни теперь? Вы задумались построить дом. Так. Следовательно, вы должны этот дом построить в хорошем месте геомагнитную сеточку нарисовать, это сделать, это сделать, делать это сделать. качественно. качественно. Если что-то задумал да. делать, то делать это, это хорошо. И все глубоко проработать, чтобы сделать. Это и есть совершенствование. Отлично. Если что-то делать, то делать хорошо. В физическом мире воплощать свои желания идеи. Да. Подобное притягивается к подобному. Так. То есть вы человек, к которому притягиваются люди по своему характеру, склонностям, труду, отношению к миру. К вам такие же Люди, друзья притягиваются, так, да, это да, понятно, согласен, да согласен. вот этот кон подобия и по подобию к вам притягиваются Как физически, как его прокачивать этот кон? Ну как, вы находитесь, вы ищете, вы же не будете а, дружить с тем человеком, которому вам не нравится. Вам нравится человек, посмотрели в глаза, у него доброта, вам нравится, вы этот, с ним познакомились, начали а, дружить, встречаться, обсуждать что-то. Это люди, которые мыслят одинаково, делают одинаково в любых а ситуациях. Что делать с тем, кто не подобен? А кто не подобен, они других подобных находят. А -а -а, понял, И понял, таким понял. образом ну, тогда... все находят себе по интересам группы или по подобству. Следующий, резонанс самый интересный фон. Да. Любая информация, попав к вам, возбуждает вас в ответную реакцию. Например, вас обидели. Угу. Вы отреги... обидели значит, вы сам несете эту информацию. То есть вы несовершенны в данном случае. отреагировали на человека, на ту информацию, которая вам попала. Вы же mm -hmm. отреагировали. Отреагировали, следовательно, вас эта информация живет. То есть вы аналогичны по своему складу характера тому человеку, который вас обидел. Вот об этом резонанс говорит. И над этим надо работать. Значит, чтобы применять этот кон, нужно просто отрицательно не реагировать. Ну, нужно стремиться, стремиться к, этому, к этому, чтобы не реагировать. Таким образом, если вы не отреагировали, значит, вас нет этого. Вот монахи, они смотрят, вот я видел таких. Их что-то такое говорят, ему обидно. И он говорит, ну, бог с тобой. Следующий кон, Володь, понятно. Следующий кон – реинкарнации. Мы с вами где-то встречались. Реинкарнация – это воплощение души. Вторичное воплощение да, Перерождение, да, Каждый ровно столько воплощается на земле, сколько ему отведено самим собой. Он пишет себе программку, воплощается сюда. Ну и пока не путь, проработает те уроки, которые он не выбрал. проработают уроки, точно. И mm -hmm. вот. Все происходящее – это урок для каждого угу. в той мере, в какой ему положено. Вы этот пойти, опыт да. должны проработать, чтобы подняться на другую ступеньку своего развития. То есть, этот кон, его прокачка заключается в его принятии. В его принятии и просмотре, если вы будете развиваться, в просмотре тех воплощений, которые будут следующие кон кармы. То есть этот корм такой, такой очень серьезный, серьезный да. потому как вся информация прожитая, нашей жизни во всех мирах, в том числе и на Земле, откладывают свою информацию негативную или позитивную в карме. Так. Это блок тот памяти, где записана вся информация у нас в подсознании, в душе, и этот блок памяти мы с вами должны открыть. Для того, чтобы переходить со ступенечки на ступенечку своего духовного, энергетического, физического пути развития. Потому как в карме хранятся в основном негативные ваши поступки, действия и мысли. Угу. И эти негативные действия, поступки и мысли вы должны отработать, вспомнить и отработать. И все ваши события происходящие могут сочетаться с этими кармическими делами. То есть, вы в жизни пожили, совершали всяких и добрых, и хороших дел, и плохих дел, и вот эти плохие вам сначала надо работать, потом вам накинут кармические ваши проблемы, вы их тоже должны отработать, mm -hmm. родовые, лично ваши, родовые и так далее, и так далее. И вот это все надо знать, что То есть, значит, все чтобы... наши болячки, извини и неудовольствия заключаются в кармических делах. Еще плюс к тому, mm -hmm. что мы здесь заработали. Чтобы прокачать этот кон, нужно прочитать, вспомнить, что в этой жизни ты сделал не так. И это постараться изменить. Извиниться, ну, да, перестать да, себя вести да. в будущем, там покаяться. Ну, также, ну, да. Правильно все. А подсказки в коне резонанса, в коне... Со... В коне резонанса, да, на что ты раздражаешься, да, на что, да, как да, и, так, да. и так далее. Все они сочетаются между собой. Кон соответствия. Вы должны соответствовать тому, в чем вы живете. Вы Если видите, сапожник, да. должен делать хорошие сапоги. Если ты философ, ты должен жить по той философии, которую ты проповедуешь. Если ты президент, ты должен обладать всеми навыками Соответствующими президентами. Кто-то пошел в директора. Назвал с да, полезай. Да. Полезай в кузов. Да, вот, да, да, да это да, точно. Да. Ты должен соответствовать. Или, например, как вот физически обычно, друзья, когда приходите в клинику, и если вам О, а, пример, слепой да. начинает глаза лечить, или хромой учит вас бегать а, в спортзале, или наверное, что-то не Или начинает вас диете, диету да, учить да, да, диеты, да, да. как жить, правильно. Следующий кон. Кон мира мыслей. Так. Держите свои мысли в чистоте. Важный гон. Когда два монаха идут, встречают девушку у Брода, один говорит, ой, сейчас пост нельзя же трогать, женщину вообще нельзя. Другой период ее переносит, и он его еще 10 километров, второй монах ругает, как ты мог прикоснуться к женщине, пост ведь, а он ему отвечает, ты знаешь, я ее там оставил на берегу, а ты ее несешь еще 10 километров. И нести прошлое за собой постоянно. Да, мысли, она крутится по кругу. И когда вы входите, вот в медитацию Ой, вхожу это в этот... Это самый главный в этот, кон, кон, в этот, друзья, в нашей очень, жизни. Да, <свят> очень действенный и очень такой сложный. Но и с другой стороны, им, да. если вы научитесь управлять, вы многие проблемы решите. Или если же вы... еще, как говорят, отпустить ситуацию. Отпустить, да. Она уже произошла, да. сделали выводы, а, идем дальше. Вспомним эклесиаста: Все суета сует. Следующий кон. Магнетизма. Все сильнейшие притягивает к себе, к себе слабейшие. Ну, как руководители. Обычно вот есть у них воля, у них есть сила такая. Он притягивает к себе людей, ведет вперед. Это вожди. Вот это магнетизмом они большим обладают. И они силы, это сила. Кто объединяет и кто ведет за собой. Князья которые войска они силы обладали большей и выбирали всегда Вождей. Так, а Потому как что... прокачать этот кон? Это получается. О, это у... надо совершенствоваться в физическом, энергетическом, духовном mm -hmm, прежде всего. Чтобы плане, уметь вести за чтобы собой у вас людей. Она то есть, ну его можно способность и способность развивать в себе а, силу, вести за собой людей. практически да, так да, получается. Да. То есть по большому счету каждый из нас, как бы, рано или поздно приходит в таком состоянии, когда он готов. Но это логично. Если мы на ну, седьмом этапе идем как учителя, то без этого никуда. Да, да. Да. Это да. клон, видимо, прокачки именно так. Да. Этапа да, да. кон сохранения энергии. Так. Мы о нем уже говорили, и я вам еще а, раз покажу. Ну это, показываю. Принципе, даже официально да Да, что есть. кон сохранения энергии, вот заложен вот здесь вот, в виде нашего знака трех руник кона угу. сохранения энергии. Одна работает на развитие, другая на защиту сотворенного, третья на отдачу. В мире ничего не пропадает. То Никуда есть это Энергия, Но... вот как бы мы ни называли, там плохая, хорошая, там нет, термоядерная, нет. ядерная, она не исчезает, она трансформируется. Нет плохого и хорошего. И в данном случае обмен энергией, информации, он постоянен. Вот, ничего не пропадает без следа, ничего. Как а, этот кон применять, кон сохранения энергии, как его прокачивать? Вы просто должны знать что и? никакая энергия не пропадает без следа, она принимает пер... информации. она переходит в другое состояние. Понял. Все. Понял. Ну и тогда сразу про кон обмена, раз обмена я... Кон... Я интуитивно, да? Да, именно кон обмена. Все всегда обменивается между собой. Угу. Энергии, информации. Ну И, самое главное, и эту не информацию принять году. надо, правильно усвоить. Угу. И, выдать и передать. Место. Следующий кон. Благодарение. Хорошие с вами происходят события, плохие события. Вы за все благодарите, потому что это ваша учеба. Каждое угу. событие вам да. предназначено для того, чтобы вы его правильно воспринимали. То есть мы, опять-таки, взаимосвязи кону резонанса отсылаем. Поблагодарили за счастье, поблагодарили за... Поблагодарили и тут же отпустили, чтобы мысли не вертеть вокруг, да, например. Да, это Также уже, уже... Коны круге. очень хорошо связаны да, друг они с другом. Они все связаны и они целесообразны. Осталось у нас два кона. Два кона осталось. Отдачи. Так. Чем больше отдаешь. Тем больше получаешь. Угу. Здесь есть одна засада. Так. Нельзя отдавать больше положенного, и вы должны в этом всегда быть внимательны. Но кто-то халявщик хочет получать, получать, получать. У -у -у -у. Вы отдаете, отдаете. За это могут наказать, отобрать все, что у вас есть. То есть вы не дали возможность ему зарабатывать, по большому счету, пробуете. Трудиться, трудиться, не дали трудиться, возможность. Да, да, да. А вы даете и тем самым нарушаете как раз вот этот кон отдачи. Чем больше вы отдаете, тем больше вы получаете. Но эта энергия должна вам возвращаться. А когда вы поощряете а, бездействие кого-либо, вы несете вред. Mm -hmm. Ему в mm -hmm. душе несете, то, что занимаетесь. Да, а правильное другом. применение отдачи – это оплачиваемая работа, оплачиваемый труд. Безусловно, конечно. Вы же вкладываете труд, вам возвращается энергия в виде финансов. Да, вы да, это да, да, да, а, да. используете для того, чтобы купить продукты, купить что-то, одежду. А она у вас сохраняет вот энергию мы... и так далее, и так далее. Кон отдачи – это кон очень серьезный. И не жалейте, когда вас, вам что-то надо отдать. Потому что главное все-таки – это душа. И mm -hmm. по душе, по совести вы отдаете, помогаете тем более близким, Ос родственникам, Особенно тяжело этим. нашим людям, вот нашим гражданам, я заметил, отдавать а, именно финансовую отдачу за mm -hmm. нематериальную помощь. За знания, mm -hmm. за да. информацию, Они считают, за то, что это, что, что это что даром это, быть, да, но... да, да, да, Что человек, потратив там тонны часов знаний. Это да. И финальный кон. Финальный кон. Кон замены. Все течет, все изменяется. На смену старому приходит новое новое должно быть более совершенным. А, например, сегодняшняя жизнь у нас несовершенна по отношению к тому, что ты показываешь старые разрушенные цивилизации, которые были mm -hmm. более совершенны. Следовательно, наша цивилизация деградирует. А должно быть наоборот. Мы должны создавать более совершенные. То есть, вот этот кон говорит о том, что все развивается духовно, энергетически и физически по возрастающей, а не по деградации. Mm -hmm. Мы сегодня mm -hmm. деградируем, поэтому есть, включаются... Стараться делать лучше, чем то, что мы видим, чем то, что было раньше. Естественно, это естественно надо сделать. Ну, лучше, да, чем да, было да, ранее. Да, но да, не да. просто делать одноразовые вещи, как сегодня мир, вся промышленность устроена. Одноразовые сделали кастрюлю или одноразовые что-то. Да, сделать, да, да. Или телефон на два года, Делаем а потом новый покупаешь. На века. Вот это? Да, да. да на да. века. Это и есть. Ну вот. что ж, друзья, я думаю, эта информация была не просто интересна, но и очень полезна для многих из нас. Я оставлю ссылочки на YouTube-канал Владимира, я знаю, что ты Володь, проводишь семинары, у вас есть целые курсы, да, которые более глубоко даже... рассказывают, да, да. за 40 минут невозможно осветить все тонкости. Минимальный семинар два дня, вот я был в Питере в Царском селе, проводил семинар, и, да, за два дня все-таки побудил людей хотя бы изучать. Контакты в описании. Ну да. а на сегодня это все. Благодарю да. и всего хорошего.